итак мы продолжаем у меня просто бандикан на 10 минут снял ну так вот вот у нас вот такой вот э, остров заспо... ну, зарезался. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. так что мы продолжаем строить наши дома сейчас я думаю я буду украшать внутри его вот я только не знаю как здесь можно будет сделать Свет. Не, а мы хотя... внутри не будем делать. Или ты хочешь это на одну серию сделать? А? Не, ну это типа, у нас уже началась следующая серия, насколько я понял. Потому что у нас это, у меня же это только по 10 минут снимается. Так и че ты же соединишь, и это будет типа одна серия. А ну да, по идее, че. Можно так сделать, да? Не спорю всего. Так, значит ставим поставлю наверное вот э, здесь нет это фигуро будет ну ладно поставлю здесь здесь здесь здесь потом э, Здесь нам мне нужна синяя шерсть, он голубая. Вот здесь, здесь и здесь. Потом вот. Все, я думаю, у нас нормально освети осветится. Да, все нормально должно получиться, я думаю. Ну и так ты думаешь. Люди также должны думать. Наверное. Ставлю вот так вот. Так. Так. Еще на несколько блоков продлеваю. На три вроде. Так. Так. Так. Так. Так. Так. Здесь он настолько потянет. Если нет, то ладно. Я попробую потом по-другому что сделать, если столько он не потянет. Конечно, будет обидно, но ну ладно. Мы это как-нибудь переживем. Здесь у нас получается никак, да? Ну ладно. Сейчас попробую таймсет. О, он потянул. Что? Он потянул, да. Ну знаешь, типа датчики дневного света и автоматически, но вечером включается свет. Он, а, по теперь. он потянул настолько много ламп. Отлично. Я-то думал, он не потянет. Вообще повезло. Так. Делаем теперь фонтанчики. Нормально они такие. А, кстати, лазурит я, ну, думаю, можно использовать, да? Лазурит, да? Ну, вот и все. Он все-таки как-то ну, украшается. Ай, так, не так. Вот так, так, так. О, так. М -м -м. Побольше размера надо теперь. И вот. любимые фонтанчики, каких люблю. А? Да. На ну, сколько я там сделал? Раз, два, три, четыре, пять. Пять на пять. А, здесь четыре, вот пятый вас. Два, три, четыре, пять. Вот так вот. А. Пять на пять. Это у нас делается дело. Угу. вот так вот теперь мы проведем я думаю дорожку из шерсти какая нибудь вот такая вот будет у нас дорожка А здесь есть красный, а, да, вот красный. Ну-ка сделай котам А? Что сделать? А ничего уже. Что там строишь? То я думаю, черт, ты наверное опять ленишься. Типа красная дорожка дом для. Супер-пупер звезд. Вот так, да. По бокам, я думаю, надо бы украсить цветочками. Змейка пусть идет. Эх, так. Так. И так. Так. Вот он наполовину, мне кажется, готов. У меня стекол то еще не стоит, а у тебя уже наполовину. А, стекло. Хотя они нам нужны, разве? Ну как хочешь, твой дизайн дизайнер пупер класс хотя да лучше поставлю мне кажется вот, ну вот здесь на входе потому что хотя да лучше поставлю а и <coughs> такой у нас будет красивый вид на Зад. Так. Вот. Посмотрим, как оттуда у нас будет это выглядеть. Дело. Да, нормально, мне кажется. Все окей. Будем делать по теперь Ну да. Ай. Вот самая фиговая вот в этом, что иногда вот ты когда это строишь, теперь ну открывается эта менюшка фигула. Вот эта фигня меня бесит надо. А так, вот, в принципе, мы вот это сделали, и даже не надо будет его потом ставить, просто загрязня загрязнять место. Вот здесь вот у нас для нашего, наших этих спальней. спальни спальня у нас здесь будет, да. Э, где, где, где лестница? Э, где лестница? А, вот, все нашел спальня сюда так так спальня э, вот так сюда лесенка вот так и вот те спаль ну спальная кровать что еще можно сделать а еще можно красить сундуками. Он без сундуков вообще никак. Это у нас такой стеночка будет такая. Сундуков сюда мы тот-то, сюда тот-то. Дальше <с tocco> у нас будет вот это печень печи. Если мы специально делаем вот так вот, ну, чтоб побольше мало ли когда пригодится. Все-таки. А, что еще? Что еще? А все вот еще что мы будем делать маленькая на да нет мне нужны большие мне нужны большие да большие на полностью четыре блока да большие ну что такое да